Будем застраивать этот, как его, сферу. Ну, самое безобидное, или канаву. Хотя канаву посложнее будет. Какой дута? В итоге пятый? Какой? Привет, друзья, это Red Lighting. Ломтик, мы с вами в этом вайп. будем исполнять самую гениальную идею, которая нам вообще, в принципе, пришла. на ум. это застраивать сферу. Эм, конечно, максимально гениальная идея. Погнали. <клес> Ну-ка, скажи что-нибудь. Что-нибудь. Что-нибудь, а... Так, ну вроде все нормально. Ой, я лодку нашел. Скажем, с чем мы будем заниматься? Вот воду Да. А потом... Тогда давай к тебе атапа сейчас. Давай. Тебя снялись все тубельки на ремейке? Um, да, конечно. долбой был на убил не ломай мне лодку у ебак все славно Разговоры разговорами, это очень хорошо и продуктивно. Нет, на самом деле. Поэтому я решил заняться чем-то более полезным. Починил лодку, скрасил себе стрелы, и лук, и отправился лутать дерево и, соответственно, камень. Потому что это было первой неоплодимостью перед лутанием водички. Чем меньше стрел, чем меньше скрапа. Очевидно. Изначально у нас была маленькая тактика. Один ломтик ломает бочки, а уже второй игрок, то есть я. Просто вожу лодкой и навожусь на мусорные бочки. Но это было максимально провально. И мы решили эту тактику не использовать, а ломать бочки вдвоем. Далее мы решили через некоторое время проверить количество нашего скрапа и лута, и на удивление его было реально много. Фул ящик забитый, теперь мне надо самому забиться и тебе забиться. Мы приняли решение проверить наш скрап, компоненты и поняли очень интересный факт. Этого не хватало даже на изучение полностью первого верстака. Это было максимально печально, потому что в начале вайпа изучение первого верстака, это как бы очень выгодно, продаёшь револьверы, сочки, бобовки, за 2, 3, а даже 4 стака скрапа. Гениально таки и выгодно. Дальше в процессе лутания мы заметили очень интересную личность, которая грубо говоря летала, я не знаю, показывала цирк, ну да ладно. После концерта от клоуна прошло ровно 15 минут, и надо было что-то делать. То есть нам было скотчно, нам было как бы максимально душно в это играть, и скоро мы лишались, грубо говоря, желания в это играть. Мы решили причалить, построить дом, а дальше занесли в этот дом лут. Остается ровно 40 минут до первого разблока, а Red Lightning даже не начал строительство. Я понимаю, это максимально-таки банально, то есть в том плане, что я хотел купить топор, но мне топор не продавали. Я предлагал за банальный железный топор 1 сакскрапа, 2, 3, но мне тупо предлагали каменные топоры. Я терял огромное количество времени и к сожалению начал донатить на железный топор. Думаю это не критично, потому что как минимум... Любой бы адекватный сервак бы нам это продал Но этот сервак был ну, по-настоящему Насыщенный именно клоунами И вы скоро их сами будете как бы лицезреть И наглядно смотреть на них Нахуя вы каменные кидайте, клоуны Можешь скопать дерево, пожалуйста Если ты все перенес Да, еще сейчас скопаю Здесь он топорик Ну скрапа вроде Не так непривычно фармить после ремейка Там, что, чтобы добыть на шкаф Нужно убиться да, Рубить дерево много надо. на Да. Че, Гени, что ты делаешь? Мысли. Что ты делаешь? Дерево формулю. Чего не нравится. Ладно. Я успешно построил фундамент нашей будущей базы. ломтик эту базу аптул. Далее я отправляюсь до бандитку, где я открытываю себе успешно спальник. А этот спальник мне нужен для прямого доступа к бандитке, это максимально очевидно. Далее добываю некоторое количество дерева, откидываю фундамент. На фундамент шкаф, а по шкаф соответственно ставлю кодлог и откидываю себе там сет холм, чтобы был прямой доступ к бандитке. В случае если фундамент сломают, есть спальник, если спальник, то фундамент. Далее я хомаюсь на второй свой сет хом, потому что надо было уже все перерабатывать и покупать коптер, потому что первый мы уже начали изучать. Во-первых, надо было все переработать именно касаемо железа и скрапа, но это было немного проблематично, потому что мне мешали некие обезьяны, которые, грубо говоря, просто меня толкали. Непонятно зачем, но, кстати говоря, они были в одной теме, то есть они хотели забрать сразу два переработчика на одну тему. Это из что дуо? Максимально тупо. Ну да ладно, далее я покупаю коптер, лечу домой, это было более чем легко. Не касаемо этих обезьян, все было реально легко. Когда я прилетел домой, я заметил новые интересные оттенки в нашем доме. Ломтик поставил двери, поставил печки, все это дело плавил, добывал руду. Это было реально таки приятно видеть, потому что некоторые мои тиммейты этого банально не понимают. На Ломтик это что-то... Это я не знаю, это что-то радужное и приятное. Ты смотришь на него, тебе просто приятно становится. А по МХ туда далее мы начинаем изучение первого верстака. Надеялись что до конца, но немного не повезло. Благодаря теме видеоролика мы постоянно получали с лонтиком профит от сферы. Это было, кстати говоря, реально такие выгодные РТ. Четыре военки, много бочек всяких, и синих, и красных. То есть это постоянно профит из крапа. И ТНК, а может и чего-то большего. Военочки, само собой. Далее мы отправлялись также лутать канавы и ближайшие арте. Это было максимально легко, с помощью коптера. И мы с этого получали огромную, я бы сказал, огромную прокачку. Реально годно. В процессе лутания канавы мы заметили очень интересное движение возле нашей канавы. Это было какое-то огромное количество бомжей. движения каких-то бомжей с самопалами с луками. Их надо было успокаивать, потому что у них мог быть лут, то есть самого хозяина дома. И к нашему огромному сожалению. Сядь, коптер, Лесить? пожалуйста. Нет, убью, убью, убью. Нет, сядь, сядь, сядь, сядь, клоунчик, сядь. Плохо, очень плохо, очень плохо. Давай. Да-да-да. Все, пока, сосать клоуны. А сколько у него ХП осталось? Там одного три, хп, второго 20. У жирному 20. Угу. Ходит стой в коптере сейчас. Да, да, да. бежит, бежит, бежит у меня. Четыре хп у жирного. Убил жирного. Так, Убил второго. У меня все. Еще один бежит бомж, но незначительно. Дом упадет, бей. Бил. Ну что ты лутаешь? Ну этого что О, госдомёт. Неплохо. На, не втыкай. А, подожди. сейчас. Подожди, Есть не взлетай, не взлетай. Не взлетай нормально. Разрубим. БАМ! Ну, в принципе, и все. А вот почему и сожаление, У них не было никакого полезного нам луда. Начиная с крапа заканчивая рудой. У них был лук, госдомёт и самопал. Конечно, очень крутое начало выживания, но нам это было максимально бесполезно. Мы принимаем решение улетать оттуда, потому что их было реально таки много. И весь вайп уточню два раза. Уточню: весь вайп нас будут преследовать бомжи. Видишь? Там открыта комната. Кстати, да, вижу. Ну-ка. Есть хп нормально, даже. Убило? Так, убил. Вот, да? вот, вот, вот, вот, вот, у меня тут клоун. Взлетай, взлетай, взлетай, взлетаю. А, вижу. Нет, нет, Сейчас разрубим. разрубим. под Нам зато. Нам зато. наконец. зато. Нам зато. Нам зато. Нам зато. Нам зато. Нам зато. Нам зато. Но к сожалению, там не было абсолютно ничего, кроме этих двух бомжей, которые мы доутали, и были также немного расстроены тем, что в усы было потрачено время. Но тем не менее, мы с Ломтиком сразу же отправились лутать депо, потому что там было реально много лута, начиная от ботов, заканчивая обычными военками, коробками, карточками. О, реально-таки много лута, да и арта большая, но к нашему удивлению, там реально не было ничего абсолютно. Одна коробка на всю арте. Это просто трэш. Да, это было грустно, да, это было печально, но максимально ожидаемо, как я говорил ранее, там реально было много бомжей, да и весь свайп будет много бомжей. Тем не менее, мы отправимся домой, и по дороге домой замечаем сферу, которую мы успешно заутали. как же я это обожаю. А далее мы с занялись занялись ПВЕ, ну как бы оттенком ПВЕ, убивали свиней, и добывали всякую руду, потому что дома не было патрон. Уже скоро разблок пайпов, дома нету патрон. После активного лутания руды и камней мы решили все-таки прийти домой, потому что прошло ровно 10 минут. Наши инвентари были забиты полностью. И так вот, у нас получилось огромное количество руды. Все это дело надо было плавить, чем мы сейчас и с вами. Расблокировка пайпов, это начало только две вещи, начало шума, начало рейдов, и мы это все соединим и получается пайп в начале игры, да несомненно, мы полностью изучили первый стак, у нас уже был пайп, поздравляю вас, гениальная тактика сработала, залутали сферу рядом с этой же сферой, заметили очень интересную кибитку, которую мгновенно зарейдили, далее остров который был также расположен близко к нам, мы его решили тоже проверить, и там тоже была какая-то кибитка, которую мы тоже будем рейдить. Доброе утро. Эльмара сняли? Эльмар, всем-всем. В смысле? У него без сеньорки свои. У него уже другой ник был, нет? Да? О, это и слушай. Ну да. Да, ну нет, разладик. Это оффлайн-рейды. Нам это не интересно смотреть. Какой оффлайн-рейд Лоудиг уже мертвый? Мы с вами будем сейчас поехать, Вон ту. Риск по у него. Не убил меня что я вылетел за дом как-то <къем> эм, не сможешь мне поднять да? Нет. тут же рейд идет может быть я встану нет нет нет они в доме блять клоуны 18 у него. Топай ломтик А, ты на улице? Да, я ж говорю, я ты живой? На улице. Да. А, ты сейчас встанешь, брокко. Ну, живой, возьму. я. я типа, лежу. Ну, сейчас ты встанешь, я тебя возьму. Я, вы... я сдох. Да. Ну, я... я. Короче, я не знаю как, но у меня типа смерть на улице, мои хз. Угу. Можешь бак. Хотя. Я как бы в доме, но я как бы так на улице оказался, Не кран экран был. Понял. Ты живой? Ты живой? БАМ! Убил одного. БАМ! Убил второго. И успешно топил Ломтика, заранее его золотав. Приняв телепорт Ломтика, я также принял самое тупое решение. Я решил зайти в дом. Пока даже не оттапался ломтик. Ладно, мне повезло, что сам упал, не стрелял, и я убил этого типа. Наконец-то к ломтикам не оттапался, и оставалось только дореть деревянную дверь. Все спалки в доме я сломал, и оставался только один чел внутри хаты. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Быстрее сюда. Да, Угу. Убил. Ай. Одно. А, сейчас так. Купи своим клоуном. Не зря, да? Че тут? Ну, неплохо. Красная карта. Отлично, отлично. Я бы сказал не дурно. М да, хорошо, очень даже. Ну-ка, ну-ка. Путай. Блин, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Пока мы собирали свои манатки, мы также должны были предпринять самое интересное решение. Самое важное решение в нашем вайпе. Либо застраиваем эту хату, либо нет. Это было максимально тупое решение, что мы не застроили эту хату, потому что дальше там будет очень и очень... Не буду спойлерить. Мы вошли в азарт, у нас было много серы, много патронов, много пайпов. Соответственно надо было постоянно рейдить, мы зарейдили огромную какую-то странную хату, но там не было входа в дом, ну да ладно, скорее всего это была ловушка, потому что после рейда на нас сразу же набросились какие-то странные типы, но это лишь пол беды, ломтик умер, мне надо было его сейвить, либо опекать, понятное дело я не решился убегать, потому что лут отдавать, я что терпел что ли, немного я попытался отбить лут ломтика, даже пару раз их убивал, но эти клоуны постоянно с тем, что я был в коптере, и из коптера я вылезти не мог. Я не могу отдавать коптер, но пока я отвлекся лишь на секунду, я заметил, что мой коптер уже находится в руках какой-то жирной свиньи. Но в это же время я сел в этот коптер и начал серьезным лицом угрожать. Ну в том плане, чтобы вернул коптер. Пожалуйста. Кстати говоря, коптер нам реально вернули, за что им огромная благодарность, потому что мы с Ломтиком были в огромном разочаровании и с плохим настроением. Но нашей радости не было предела до тех пор. Пока наши корды не начали сливать какие-то клоуны. Я, конечно, все понимаю, там продажи та координат всяких это выгодно. Несомненно, именно ютуберов это выгодно. Но в это же время, эта личность банально просто так сливает координаты в чат. И у меня возникает вопрос: что у них в голове, дорогие друзья? Давайте напишем в комментариях, что у них в голове. Мы с Ломтиком решили немного успокоиться, а также дорейдить ту самую хату, которую мы не смогли дорейдить. На нашему удивлению не было дело потому что там были те же самые челы то есть это была их хата конечно мы их должны были дорайтись но случилось как бы убил я сдох в этом бред все его. Да, несомненно, как вы уже могли понять, я не смог взять второй пайп в руки, я не знаю почему, либо там слишком огромное кд, либо мне банально не повезло, что там было два человека. Но не суть важно. на тот момент у нас было очень мало ресурсов и последний мы, как вы видите, срали. Отправился лутать водичку, а за это время ломтик решил заняться плавкой руды и добычей руды. Разделили обязанности, так сказать. А в процессе лутания воды я заметил очень интересное явление. Бочек было прям очень мало. Либо все залутано, либо на одну-две бочки меньше. Но не суть важно. Мы встретили игрока, которого решили убить вдвоем. Потому что ломтик на тот момент уже все наплавил. Это было, безусловно, очень хорошо. Кстати говоря, насчет ПВП, оно длилось прям реально долго, но в итоге... Прошло ровно полчаса, с момента как нас убили на той деревянной кибитке, несомненно это было очень грустно, но в это же время мы не сдавались, даже не думали об этом, и за полчаса добыли огромное количество скрапа, руды и компонентов. Ломтик отправился домой, потому что скоро уже был разблок револьверов, а я в это время решил долутаться, потому что надо было фул забиваться, уже в скором времени у нас все было изучено на первом месте. Хотя почему? Уже было изучено на первом листаке. Я приехал домой, ломтик занимался делами, а я решил в это время посмотреть, что там по ящику со скрапом и компонентами. Мало ли там, ломтик что-то продал, отдал. В общем, все было прекрасно. Я изучил полностью первый верстак, далее поставил второй верстак, там изучил питон, который начал уже продавать в будущем времени, потому что это было over выгодное занятие. Далее, используя свою тактику, я решил отправиться на бандитку, тапнулся на бандитку, взял с собой компоненты все это дело проработал, потому что нам надо было много железа и соответственно ткани для бинтов. Следующее чем я занялся, это была покупка коптера, потому что у нас дома его не было попросту, мы его всрали. Как это грустно. Разблокировка пистолетов. Я бы сказал, это очень серьезное явление, потому что на РСМИ, в особенности в начале, это очень сильно решает. И поэтому, опираясь на этот факт, я решил продавать питоны. Это было максимально гениально, потому что мне все постоянно кидали трейды. Соответственно, я продавал питоны либо по 2 стага скрапа, либо по 3 стага скраба, и тот и тот вариант у меня был очень, я бы сказал, эффективным и в это же время выгодным. Благодаря моей гениальной тактике мы добыли огромное количество скраба, как минимум инвентарь там было. Но в это же время две плохих новости. Во-первых, у всего сервера теперь есть питоны. А во-вторых, компоненты кончались, продавать было нечего. И поэтому я решил остановиться и наконец-таки изучать второй версак The Scrub, который я получил после продажи питонов. Red Lizing, это что, 2 Плюс, что за вами летит, кто это такие? На самом деле ответ максимально прост. Это клоуны, друзья, которые за нами летят и хотят нам очень сильно помешать в этом вайпе. На самом деле наша, я бы сказал, погоня длилась где-то 5-10 минут. И сказать честно, терпение у них Прям реально много. А пока мы улетали от клонов, мы заметили очень серьезное явление. Это была деревянная кибитка рядом с ней. Костянка. Костянка была, понятное дело, живая, убегала от нас, но, к сожалению, не смогла бежать до конца. И в это же время я понимаю прекрасно тот факт, что эта деревянная кибитка принадлежит этой костянке. Понятное дело, мы начали это рейдить, но потом произошел полный трэш. Либо нас пытались за рейдить, либо нас пытались убивать. Но мы решили также до конца идти против этой хаты и против этого хозяина дома. Мы с ломтиком пытались зайти по последнюю дверь, потому что маленьких ящиков там было реально полным-полно. И мне казалось, что это очень серьезный окупной рейд. И кстати говоря, не зря мне это казалось. Мы пытались убить этого хозяина очень много раз. Он постоянно возрождался на спалках, и в это время забегали в дом какие-то бомжи. Их было контрить реально сложно, потому что Ломтик управлял коптером, а я в это время рейдил, и на самом деле все это вместе это полный трешняк. Но к нашему огромному удивлению фата досталась нам, и там реально было очень много лута, Но ну, в том плане, после каждого ломания ящика я замечал все больше и больше лута. А вот и, пожалуй, весь слот, который мы выбили с этой хаты. На самом деле, мне кажется, многие согласятся с тем, что это реально окупная хата. И скрапа много, и оружия, и в этом же время ТНК. В общем, очень приятно. Не успели мы даже долететь, домой, как услышали с сомтиком очень яркие выстрелы. Мы решили проверить, что же там происходит. И на наше удивление, бомжи рейдили какую-то странную, я бы сказал, базу. Почему странная? Она не была достроена, там были деревянные двери а за деревянными дверьми был как бы коптер, бомжи хотели его раздобыть, но в это же время я пытался пикнуть этого бомжа и понимаю, это было зря. К счастью меня Ломтик залутал полностью, мы решили отправиться домой, а по дороге домой залутать всякие арты, мы заскочили на сферу и там я выбил соплю. Далее мы с Ломтиком полетели на канал, потому что надо было чем-то постоянно заниматься, не сидеть же сложа руки. В это же время выкинули соплю и дали на канале встретили какого-то странного бомжа. Понятное дело мы его убили и забрали его оружие, далее Всю канаву и отправились домой, лутать соплю. Этот кофейный сайт на самом деле очень к место, потому что кофейных садов у нас дома вообще не было, и надо было их изучать очень довольно-таки выгодно и упала. Дальше мы отправляемся на депо, а по дороге депо увидели очень самую, я бы сказал, кибиточку, которую понятное дело надо было рейдить, а там кстати говоря и подбегал какой-то бомж, который пытался якобы нас зайти рейдить, но к огромному сожалению этого бомжа у него это получалось безуспешно. Далее мы зарейдили эту кибитку и поняли тот факт, что это бесполезно потраченное время. Ну да ладно. Далее отправились на депо и залутали это депо практически полностью. Конечно будь там еще военки было бы еще круче, ну а так я бы сказал, не дурно. Многие задаются очень интересным вопросом, на самом-то деле, довольно-таки ярким. Почему же я всем мешаю, убиваю в это же время Рейшу, а мне никто не мешает, не антиредит и не ставит фундаменты? Все как раз-таки наоборот. Нам постоянно мешают, господа, нас пытаются кемберить. Но мы это не показываем, только по простой причине, что эти люди этого и жартут. Поэтому... Поймите меня правильно, нам очень сильно мешает в этом вайпе. Да, у каждого ютубера бывают и плохие зрители, но в то же время мне дарят пулемет. И я понимаю, что на рассмене не все потеряно, на рассмене есть добрые люди, или же банально твои любимые зрители. Мы решили сразу же после подаренного пулика проверить хату, которая была рядом с нами. То есть была как бы максимально -таки в максимально-таки близком расстоянии. Мы решили это зарейдить и потом понимаем прекрасный факт. Это дом Мазрава. Ну, это было максимально очевидно. Помните ту хату, на которой я сдох, из-за своей максимальной тупости? Так вот, я решил туда вернуться, дабы проверить, что же там происходит. На удивление, я реально был в ахуе, потому что там было очень много бомжей. Были рыжие на кибитке, рейдились кибитки, и постоянно был звук от выстрелов. Так вот, мы решили все это дело исправлять. Сели, начали всех убивать. Бамы били одного, бамы били второго, даже начали как бы рейдить. Но понимали прекрасно, что нам это не дадут сделать. Банально укрутят коптер и сидят. Так вот, мы решили там всех переубивать... Убить лут и наконец-таки уйти домой, потому что это было самое гуманное решение. Уж слишком много там было бомжей. А перед тем как улететь, мы решили немного подождать, потому что туда со временем проходили костянки, которые были забиты лутом. Как минимум оружием, как минимум хлом и соответственно сытом. Так вот, мы не зря подождали, потому что сюда реально пришла косяк, которую мы успешно убили и выбили с нее лут. А уже на этот момент наконец-то улетели. Успешная экспедиция, я бы это так называл, потому что мы засеяли прям реально много. Так вот, а пока мы летели домой, заметили маленькую деревянную кибитку. Понятное дело, адекватно бы человек это не стал рейдить. Но мы ютуберы, мы это зарейдили и к луту, я бы сказал, более немного рассойны. А пока мы летели домой, мы заметили яркое удивление на пол экрана. Закрытый ящик. Понятное дело, мы туда полетим, но это была, я бы сказал, ужасная идея, и вы скоро поймете, почему. Хорошая новость, сфера была максимально близко к нашей хате. Вторая новость, которая уже плохая, сфера была уже обитаема хазиками, там было как минимум 4-5 хазиков, то есть 2 тимы, то есть 2, как минимум коптер там уже кружил, а уже в третьей берите наш учет. Это было реально таки страшно, я бы сказал, экспедиции, потому что у нас не было хазиков. И да, это было реально тупо, с моей стороны, полететь прямо на эти закрытый ящик, когда у Челов были хазики. Но в это же время я не унывал, и как бы, я бы сказал, мы весь вайб были под экшеном, и не боялись просрать лут. Хотя бы за это надо поставить лайк. Безусловно, срать элкоптеры с этамигом это очень грустно, и я бы сказал, большое разочарование на команду. Но мы с ломдиком никак не унывали и лутали всякие арты. Так вот, мы лутали водоочистные и заметили также неких бомжей, мы их убили, их как бы хотели залутать, в это же время у нас крадут коптер, блять, и угадайте кто? Какие-то бомжи, и на самом деле я был сильно расстроен этому, потому что у нас дома не было скраба, чтобы купить коптер, и в это же время этот дурачок смеется в чате с меня, я просто там взорвался, просто сжег себе стул, и также я понимаю тот факт, что у меня дома нету как бы доступного хома, то есть он был застроен, ломтика тоже. И сейчас представьте ситуацию, у нас нет ни коптера, ни хома, то есть мы никак не сможем засейвить лут, то есть мы просто отбиты от нашего дома, никак не можем лут засейвить. Это ужасно. Мне ломтик решил предложить самую гениальную идею и выход из этой ситуации. То есть забить пвп на этих водочистных. Это конечно шокирующе, я бы сказал заявление, но в это же время нам нечего терять. Мы реально забили пвп и начали похаться с каждым бомжом, который был на этой арте. А их кстати говоря было реально немало. И давайте пару кадров я вам просто обязан показать. Нахуй с пляжа. Тут Я... нормально. Ты где? Ну да, конечно, мы не бессмертны, и понятное дело, мы сдохли. Надо было советь лут, но советь лут мы не могли, к сожалению. И сказать, честно, это было довольно-таки весело. Я умер, Ломтик тоже умер, и полсервера там нас доутали. Скрапа, компонентов и всяких слетов у нас дома было очень мало. Прям крайне мало. И я отправляюсь лутать в водичку. В это время Ломтик отправился лутать руду, потому что дома надо было и патроны крафтить. У нас они тоже кончались. И мы просто банально банальной В это время я за полчаса забил full инвентарь скрапа и компонентов. Далее пошел все это дело сейвить. И снова пошел лутать в водичку, чтобы возобновить всратый лут. 11 часов вечера. Это означало только две вещи. Либо мы лутаемся, либо идем спать. Ну а по и если хату. Мы выбрали второй вариант, потому что мы весь день играли и на самом деле очень утомились. Я поставил фундамент, далее эти фундаменты апнул железо и уже дальше начал доделывать дела по дому. Мы изучили полностью первый верстак, надо было изучать уже полностью второй верстак, потому что это было некое достижение в начале вайпа. И это у нас успешно получилось. Далее я отправился на переработку компонентов, надо было уже ставить третий верстак. А в процессе переработки компонентов мне это стало делать максимально скучно, я бы сказал, потому что я это делал уже третий, четвертый раз за день. Ну да ладно, я решил поставить некоторые количество скраба на казино, а именно 2-3 стака, и мне к сожалению не повезло, ну да бог с ними, с кем не пугает. Далее отправляюсь домой, я бы сказал телепортируюсь домой, уже дома ставлю гаражки на фундаменты, потому что защиты у нас дома как бы не было практически не считая железных стен. Мы с Ломдикой наконец-то смогли себе позволить адекватные сота, скафтили кофейный сота, далее поставили дома гаражки, апнули хату, хата была в полной безопасности, как и мы с вами, мы купили коптер, далее отправились на поиск всяких бомжей и соответственно рейд кибиток, рейды конечно были ничуть не я бы сказал интересные, но в это же время действенные, там было реально много лута, ну конечно иногда, а пока мы рейдили бомжей и занимались Ултани арты, Ломдику пришла максимально гениальная идея, полететь на карго и забить на все. Очевидно, это была бы тупая идея в начале дня, но сейчас, я бы сказал, самое время. И так вот, мы залутали несколько ботов на крышу, понятно дело, их надо долутать, дали несколько ботов снизу и, соответственно, пошли в трю. Но там заметили очень, я бы сказал, странную картину. Во-первых, ботов не было, а во-вторых, все было залутано, исключительно от элиток до военных ящиков, пару коробочек было, но это уже не критично. Так вот, мы поняли тот факт, что с нами на карго кто-то был, и мы с ним скоро встретимся. А вот и наша с первая цель. Вы задаетесь вопросом, почему Радладик их не боится? Да понятное дело, что они с коптером, у них больше шансов. Но, тем не менее, господа, я их рашу и понимаю тот факт, что я убью со 100% шансов на пазажистском сиденье этого клоуна. Понятное дело, я его убиваю, далее надо было срочно сматываться, потому что меня начали резать. Ух, как же я это ненавижу. Я даже не успел отойти от той ситуации, как Ломтик себе нашел новых друзей. Понятное дело, они его убежали, и я решил заступиться, но к сожалению, Ломтика убили. Срочно надо было что-то предпринимать, либо я ТП Ломтика, мы дефаемся, либо второй вариант, я сам, грубо говоря, оттепаюсь от этого места страшного, но второй вариант меня не устраивал, я пытаюсь дождаться Ломтика, в это время отбивая наши трупы, и понятное дело, выбиваю огромную кучу лута, что мы собственно долутаем все. Мы засеялись с ломтиком весь лут, который нами был выбит, и понятное дело мы не стали на этом заканчивать, отправились снова на каргу и решили нарваться на каких-то кофеек, это была наша первая цель. Далее вторая цель это МВК кстати говоря у нас даже практически получилось одного из них убить, но к сожалению не до конца. Ну а потом, я все таки его добил, но к сожалению ломтик не успел среагировать и принести коптер, досадно, но все же. Следующее утро нашего выживания, я бы даже уточнил, следующий день нашего выживания, потому что день я немного пропустил, потому что у меня была учеба, универ, сидела. В общем не журьте меня полностью. Далее ребята, ломтик занялся чем-то более полезным пока я отсутствовал, то есть ассортировал лут, собирал скраб, собирал руду. Далее мы прекрасно понимали тот факт, что уже через час разблокироваются сочки и надо было срочно подготавливать руду, поэтому мы с ломтиком срочно пошли добывать руду и тем временем ее плавить. Как вы уже могли понять, нам поставили каменные фундаменты, но это не критично, потому что нам надо было апнуться только на один фундамент дальше, ну имею в виду буферка для хаты. Так вот мы дождались пока этот камень сгниет, и дальше начали сайт свои фундаменты, то есть уже железные, которые были уже внезапривательны шкафом. То есть они никак не смогли сгнить. И поэтому я решил быстро все это дело заканчивать, потому что уже скоро сбок сочек. Также я немного удивился тому, что Ломтик не знал, как работает починка опура именно с помощью жестака. Это же так логично. На самом-то деле, если вы не знаете, пишите в комментариях. Прошел ровно час, с момента как я научил ломтика чинить бур, и на самом деле это время прошло довольно таки быстро. И в это же время очень эффективно для нас, потому что мы нафармили огромное количество руды. И вот разблокировка сочек, это означало только одно, сейчас будут постоянно все рейдить кого-то. И понятное дело нам надо быть более, я бы сказал, осторожным, потому что в нашей хате реально знал много кто. Так вот, я решил также сроки и в что в нашем доме, потому что как бы, давайте я буду плавить дома, нежели чем буду постоянно лететь на сейф зону. Это максимально логично. В это же время я постепенно опал хату и ее расширял, потому что надо было уже как бы подготавливаться к захвату сферы. Еще один незваный гость к нам в дом. Ну да ладно, этот человек решил просто у нас попробовать украсть коптер. Не получилось, с кем не бывает. Далее надо было уже застраивать стены и достраивать потолок. Именно апать это все дело в железо. Мы не успевали этим заниматься, потому что нам мешали всякие клоуны под хатой. Я достал хату и решил отправиться лутать дерево, потому что у нас было так много родов, что как бы дома не хватало дерева. И понятное дело, надо было крафтить себе в что я и сделал успешно, и отправился лутать, казалось бы, дерево. Но тут мне решил помешать какой-то клоун, очередной. Но не суть важна, он меня убил, понятное дело, ломтик потом вышел, зацепился за своего маленького брата. И я решил отправиться более, я бы сказал, тихое место. А уже там мне никто не мешал. Далее я вернулся домой и решил дополовать в НПЗ, на который я успешно построил. Кстати говоря, довольно-таки очень яркое, я бы сказал, занятие. Строить себе НПЗшн в доме и фармить себе спокойно ТНК. Я, закончив все дела в доме, шел немного помочь ломтику. Как минимум доплавить серу и железо. Но от количества увиденного мною серной и железной руды у меня просто глазные яблоки лопнули. Потому что этой руды было реально много. Как минимум мы бы это плавили 3, а может даже 2, 4, 5. Ладно, много часов. В общем, предстоит много и много плавить. Исходя из того, что сочки были уже разблокированы, надо было что-то срочно предпринимать, либо крафтить сочки на то, что есть, либо быстро все доплавливать. Понятное дело, мы не хотели жарить каких-то бомжей, поэтому выбрали второй вариант. Далее, я решил принять также самое гуманное решение. Это увеличить количество печек, вдвойне или может даже втройне. Так вот, я решил поставить огромное количество печек, не успел я даже порадоваться, как вышел на охоту и также заметил там очень интересную картину фундаменты. Но к вашему огромным сожалению, дорогие клоуны, которые сидели у нас под хатой, я уже закончил улучшение хаты до конца. 50 минут спустя. Ровно через 50 минут, ребята, у нас уже был огромный ящик пороха, и даже 2, и даже 3. В общем, много ящиков пороха. Так вот, мы решили сразу же накрафтить из за это сочки. понятное дело, потому что, ну, другой взрывки, как минимум, не было разблокировано. И пошли срочно кого-то рейдить. И в это же время я накрафтил огромное количество и томиков, и берд, потому что, как я говорил уже ранее, Первые, вторые вистаки изучены, третий ждется его выставления. Ну вот и наконец-то мы гемосломдикам отправляемся на рейд. И сказать честно, мы не были к этому готовы. К чему именно? К тому, что наш сосед был в онлайне это раз, к тому, что у него была максимально огромная хада, даже больше, чем у нас. Но как минимум второй этаж у него был. А далее, что же мы еще заметили? Мы заметили еще тот факт, что в процессе рейда он забил антирейд. Это было очень плохо, потому что у нас не было адекватных сетов. Но как минимум амбакашных. Но, не суть важно, мы пытались его зарейдить со всех сил, но, к сожалению, нам сочек не хватило. Ламник отправился за сочек, в это же время я пытаюсь хоть что-то сделать, и потом замечаю очень громкие звуки коптера. Это означало только одно, нас пришли антирейдить. К нашему огромному удивлению, антирейдеры почему-то не садились на хату и не пытались меня антирейдить, пока я был один. А за это время ломтик быстро ко мне приехал и дал месочки, за которые я начал бахать. И в это же время я замечаю в чате очень интересные диалоги хозяина и какого-то левого тебя, которого он тэпнул. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать, потому что это был явно 2 плюс. То есть он тэпнул какого-то левого типа, которого зарегал в шкаф. Тем временем я решил самым гениальным способом отомстить хозяина дома. То есть я попросил этого чела, а именно Гуля, ну крутой ник, очевидно, попробовать убить хозяина дома. Пароль он ему, к сожалению, не дал, но как минимум доступ к шкафу у него был. И вот Гуль сыграл ключевую роль в нашем рейде, сказать честно я был очень удивлен, потому что это сработало, реально. И хозяин дома никак не мог себя антирейдить, потому что Гуля был досып основному луту, и в это же время сам хозяин дома открывает нам последнюю МВК дверь, на которой нам не хватало Сочек. и моему удивлению не было предела, потому что хозяин дома надеялся, что мы будем его антирейдить и поможем что ли, да, мы убиваем Гуля, мы убиваем морковку и забираем хату. Казалось нам до тех пор, пока не пролетели антирейдеры, а уже там случился полный трэш. Мы не смогли их за по той простой причине, что у них было лучше оружие, лучше сета. И в принципе мы тупились сильно, потому что были в неком вау эффекте. Мне до конца казалось, что идти туда снова бессмысленно. У меня конечно там была спалка, но на ней меня постоянно убивали. И в это же время я замечаю в чате, что хозяин дома нам дает пароль. Пароль от дома. То есть он так сильно, мне кажется, был уже испуган до, до смерти. Ладно, до смерти, реально. И в это же время мне дает пароль. Я этому был сильно удивлен, и это... Очень даже радостная новость для нас, я тэпаюсь на спалку, тэпаюсь в хату и замечаю интересный факт, в доме никого не было в тот момент, и понятное дело я поменял кадроки мгновенно, потому что чтобы не было как бы входа в дом у хозяина дома, гениально. Далее там были наши стата, много лутов в ящиках и сказать честно третий верстак на нашего удивления, а мы хотели его только раздобыть или скрафтить, я бы сказал успешно. На лут, которому мы получили стоит я бы сказал, хаты, мы себе купили коптер, далее отправились на Каргу, понятное дело, чтобы раздобыть себе еще один коптер. Это, мне кажется, было самым гуманным решением. Тратить скраб впустую нам не хотелось. По дороге домой я решил предпринять самое также гениальное решение, это проверить нашу хату на колесе соседей рядом. И это, кстати говоря, было реально гениально, потому что мы нашли фармер, забитый полностью рудой. Мы засейвили весь луциномтиком, далее отправились на поиск каких-то странных кибиток. Почему же странных? Потому что они были, я бы сказал, аномально больших размеров. Ну да ладно, мы нашли каменную кибитку, решили ее зарейдить. Да что? О, донатит. Зачем вы донатите на взрывку? Эм... Куда у Фанта деньги, эм... Ладно. 40 апп. Вот сейчас последняя будет бахать, я не знаю, минут 5, не меньше. Очевидно, очевидно. А, нет, нет. нет. Все, я молчу, О -о. я молчу. Доброе утро. Фиона спид. Даже что-то есть здесь. Вполне нормально. Хотя нет, не окуп за 3 сочки, тем более. У нас коптер сейчас украдут. Ломтик сели, сели к нам, сели. Вот на этом моменте я считаю, что я поступил очень тупо, потому что я начал уходить в коридор. А надо было уходить куда-то к коптеру и отхиливаться. Ну ладно, нам просто не повезло. Да и лутов хотя было не особо-то и много. Жаль только коптер. Ну, блядь, мы так тупо сливаемся. Ну что за бред, блядь? Мы прекрасно понимали, что этот стратный рейд, наша света и коптер сильно повлияет на всю нашу игру дальнейшую, потому что у нас оставалось ровно полчаса до разблока ракет. Это была очень плохая новость для нас, потому что хата не была до конца апнута и до конца расширена. О стене я вообще не говорю, мы ее даже не начали строить, по той простой причине, что нам реально много кто мешал. Но мы никак не унывали и постоянно пытались хоть как-то выбраться из этого, я бы сказал, дна неудач. Нам просто не везло. К сожалению. Прошло ровно 15 минут. Уже через 15 минут мы с ломтиком приняли самое грязное решение в этом вайбе. А именно, скрафтили себе две ракетницы, скоростные. А дальше, мне кажется, вы уже понимаете, что будет. Мы будем играть с скоростными, как последние, я бы сказал, неудачники. Да что? Что? Что? Ам... Вот, смотри. Подожди. Вот так вот. Ломтик, спускай коптер. А какой клоун с лука солят, я не понимаю. А это чехарда, походу, стреляла Нет, ты лучше в коптере посидел, ломтик, чтобы наверняка. Ломтик коптер! Этот. Блядь. блин. Иди коптер, бро. Просто сядь в него и почини его заранее Ах. Ага, не втыкай Ломтик, у него тут палки, сядь в коптер Угу Так, я за Ореган Сейчас выношу лут, и мы с тобой улетаем Это, кстати говоря, заранее говорю не окуп Нет ну ладно, ну ладно. Будем тут сидеть ради второго ростака? Да нет, Тём. Ну нет, нет, нет. нет. нет, нет. Толя ногой свинью нахрюкает. У нас гости. Скоро. Я сдох. Он походу тоже. Ломтик живой? Тихо, да-да. Он убил да. своего это, да. да? Убил, убил. Я развел одного клоуна на скоростную, и он сразу же забежал в дом, надеясь, что убьет меня, но его убил его же тиммейт и соответственно меня тоже, ломтик убил второго, последнего соответственно, и надо было срочно туда бежать, но в это же время там снова появились эти же два клоуна, то есть они походу жили рядом максимально, я снова развел его на скоростную, но к сожалению я никак не мог его залутать, именно того которого я развел, и к сожалению я сдох, а у ломтика зависла, но мы не стали сдаваться. Слова, что я Слева, Давайте будем реалистами. Мы эту хату успешно с ломтиком зарейдили, но в это же время нам постоянно не везло с тем, что нас антирейдили. Всегда. Либо нам просто банально не везло, либо нас постоянно убивали со скоростными. И сказать честно, я был очень этому расстроен, но в это же время понимал, что все света, нами просто равны они шопа. И поэтому, как бы, водопадно мне было на все это. Далее мы сламнику пошли играть в какую-то хату. Она была каменной. И сказать честно, мы не ожидали такого дикого окупа. Вот реально окуп был дикий. И я хотя бы, не знаю, с улыбкой на лице лег спать. А уже к утру меня ждал очень, я бы сказал, также грустный сюрприз. Я прекрасно понимал, что я виноват перед ломтиком, я стал его одному антиродить хату. Но поймите меня также правильно, у меня было тогда состояние, я бы сказал, максимально уёбишное. Я хотел сдохнуть, у меня были просто кровоточащие глаза, мне было больно просто смотреть в этот компьютер. И в это же время я встаю глубоко ночью и решаюсь хоть что-то восстановить. Хотя бы железный дом, хотя бы коптер, компоненты и скраб. И я вам скажу так, друзья. У меня это реально получилось, и самые интересные яркие моменты у вас уже на экране. На самом деле я даже не знаю, стоило ли это того, потому что я уже два часа сижу фармлю И на самом деле информил я огромное количество всего, тупо всего. Гляньте просто на эту картину на самом деле, это просто, ну, нет слов одни эмоции. Это очень приятно видеть на своем экране на самом деле. Скрапа прям очень много, но к сожалению мне металл никто не продает. Почему-то. Нам это время надо как бы улучшать ходу потому что уже через 7 минут. Нас или кого-то пойдут уже рейдить. Это мы допустить вообще не можем. Кстати говоря, вот весь скраб, все что у вас есть на экране, это мы лутали за час-полтора времени. Начало следующего дня было максимально спокойным. Нам хату не снесли с утра, нам никто плохого в чате ничего не писал, нашу хату не искали и в принципе к нам отразились очень добро. Доброжелательно, я бы даже так сказал. И до тех пор, пока мы не заметили очень интересное явление, нашу хату начали обустраивать некой стеной. Меня это сразу же смутило, и я не понимал, что же нам делать. Мы вернулись добытой рудой домой, и заметили очень интересное, я бы сказал, даже грустное моментом явления. Нам просто не давали даже дышать. А что же, собственно, случилось? Ну, во-первых, нас ограничили от мира. Это раз. Во-вторых, нам не давали на коптере залутать руду в это два. А в-третьих, нас подсисывали под хатой со скоростными. Это было очень грустно, потому что мы надеялись на то, что хотя бы третий день вайпа будет, я бы сказал, немного хотя бы успешным но все наши надежды были читны что же нам оставалось? ну как минимум пытаться их убить что у нас с моментами даже получалось но в это же время я понимал тот факт что они хотят нас рейдить и мои я бы сказал даже рассуждения оказались к сожалению правдивы. и как вы уже могли догадаться нас начали активно рейдить и ясное дело они нас мгновенно пронесли даже на 4 основных гаражки оставалось только 2 гаражки в дом и надо было срочно что-то предпринимать я пишу антирейд надежда что их за антирейдит но все было тщетно туда прибегали максимум бомжи которые мешали нам же, и надо было срочно что-то предпринимать. Я пытаюсь засейвить весь лут, и топаюсь из хаты вон. Просто, я не знаю, куда-то, но главное не сидеть в этой хате, потому что это было максимально тупо. Нас просто рейдили, бахали, и скоро уже пронесли основную стену в шкаф. Но, к нашему огромному счастью, я все засейвил, именно из основного, даже ракеты. И сейчас у вас возникает вопрос. Какие ракеты, Red Lightning? В смысле? Лут, блядь! <свеч> <свеч> Пизда, <свеч> что? <свеч> 2 все, я такой. Быстрее весь, весь, весь. Верстак скинь третий, верстак скинь третий, быстрее! Быстрее! Быстрее! РБ, какой скинуть? А, ну, пизда, И 3 секунды, если подождем, скину.